Ну что, доставайте, елку-то. Дима, Давид. Сейчас. Потом гравюрой будете своей заниматься. Давай. Сейчас. Что, уже рисушки? Отставай. Ну покажи, отсвечивай. А я. куда? А. Куда а. будем, ставить сюда? Вначале в середине поставьте, чтобы украсить все. Игрушки все принесли. Ладно, ножницы. давить, ножницы. Вон Динар был ножниц. Вон, ножниц. вон Амина, дай ножницы. У нас Даринка в сидит. Маленьком, красненьком. Да. Игрушки покажи. Мама. Хоть какие. О, не, не, самый, самый да. Мама вчера купила целый этот самый прикольный. набор. Он помялся. В пакете еще там остался. Вон, вон там, да. Тоже этот же набор. Ты, Давид, смотри, боковушку-то отомника. Аха. Это набор. Дай сюда. Вон видишь, она. Ой, что делаешь? А. Да. Вот. Аккуратно. Ага. А. Открыть? А, потихонечку. А. А. Не надо пока открывать, не надо. Не доставай, Сейчас не пока елочку, Динар. Пусть так? Дима соберет вначале. Лучше меня... Да видишь, ты не равнишь, собиралась. Это на стену... Нет, черная гирлянда, белой елка не подходит. Надо белую гирлянду. Большая, потому что... Да. Каждый занят своим делом. Ага. Да, да. Вон, Дима, не мешайте, Дима, сейчас елку будут собирать. Мусор сразу в пакет складывать надо будет. Ладно. Так можно можно покажется, да? Ну давай туда. Вот тетай, дочка, да. Вот Елку, да. Там елку Дима собирает, да? Так. Прям не О, папик звонит, ладно. уберу я ничего страшного это новое потому что сейчас нормально будет игрушки вместе будете успешать да нажимает о я буду я за найдете умеешь нет И тут есть. ниже было Маленькая, говоришь? Опа! На-ну! Серьезно. А вот такая? Да. Не хватит игрушек, я думаю. Хватит, как не хватит. И гирлянда надо Давид, я только что так сделал. Она отличная. Мне такая нравится. Вы что? Витя. Ага. Ну, туда, внизу. Ну, ты пока давай это. Давид, потом рисовать будем. Давай, помогай. Сам нужно. Салфету У нас нет еще такие открытия. Подпустил? Вот это это. Ой, угу. опуталась. Запуталось? Да. Сейчас распутаем. А мы как уже написала. Мама на. Мама, да. Мама, да. Ладно, ладно, сейчас не все сразу. Все я вот. понял. Да? Нравится? Ну, давай, я поставлю. Я хочу поставить. Давай, ставь. О, такая красивая. Я хочу поставить. Я хочу давай, поставить. давай. Где звезда? Звезда-то где? А вон она, вон. Давид, вот, с тигрой. Вот, с тигрой. Вон, <coughs> белая, синяя. А вон там, туда ставить будет. Вот шайки пиваются. Знаешь? Вот такие шайки пиваются. Вот такие. На, держи. Можно так сделать? Да, я сделаю сейчас, держи. Так. А вот так? Вот так. Нет, они все. Вот так да, вот сделаем. Да, вот так вот. Папа, можно... Так думаю. Вот Правильно думаю, да? Угу. Так, игрушек полно у нас. Мама, веси? Снимай. Теперь. Сегодня ты рад. Или ты украшать хочешь? Почесавать хочу. Городева. Мама, веси? Как будто я вот так это давай. давай, давай. Украшайте. Амина все в одном месте украшает. И куда достает, там украшает. О, вообще красота. это так и Две вместе? Ну ладно. Все, теперь мама будет украшать. Мама, это как будто и в Нет, это нет, не две вместе. Это шаричи. Это Шарики, да, их вешать надо. Давайте давайте я вам помогу, потом а вот на месте только. Все. ты делаешь Привет, у меня Привет. когда подобегу, у меня не разведу. Разноцветное... Вс ⁇ а пакете то а, У меня вот уже разноцветное пошло. Вс ⁇ мама. Так, я уйду, яру... я уйду, яру... я уйду, яру... я уйду, яру... я уйду, яру... я уйду, я я вот так Подожди, подожди. Я уже Мама скажи, что Тут и все Ага, тут А мама тоже будут. Так, давайте звезду сейчас включим. Нет, это не надо. Естественно. Во, звезда горит? Горит. Все, попробуем. А здесь нету, здесь один только, да? Я думала, нажимается, нет. Так, вещи надо здесь чуток распушить, чтобы было можете пушить, как нравится. О, да а. это у меня уже... да. Мама, они все идущие. Мама, что вот тут нету? Мама, я тут пищащик Тут они Мама, Данира, снимай. Вот тут. Угу. Мама, а то... Данира, снимай. Ладно. Мама, Ёлку смотрим пока. Сниматься. Так. А у нас еще зеленая елка есть ведь. Да. Но зеленую надо поставить тоже. Там игрушек полно. А это мама. Да? А а такие есть? глаза. Что-то у нас одна сторона наряжена, а? заряжена. А это... Другая сторона, ближе а к себе. А это повесит Дима. Это надо быть высокой а чтобы ещё одну повесить. Там надо внизу распушить еще. Да. да, вот там надо. Ты лучше это. Давид, ну да-да, молодец. Ага. Еще зеленую елку вытащить и ее нарядить с игрушками. И красная звезда там есть тоже. Ну конечно, рядом поставим елки. Я Айда будем выбирать, под какой плясать. Зеленой или белой? Конечно. Можем на улицу поставить, а мы да? Домира снимать. Ай да ладно, какую-то ерунду да. говоришь опять. Дима про всех говорит, а сам любит, наверное, кого-нибудь, да? Да. Я так и подумала. Ты хочешь фотографироваться? Да, точно. Давай, Дима, гирлянду повесь. Потом салат будете делать. Дима, дамир, давид. Зимний салат будете делать? Картошку надо занести варить. Че, нет, надо это. Я пойду поросенку скоро. Еще прибираться мне надо дофига. А? Пиццу. Ну, пиццу сейчас не буду делать, некогда мне сейчас. Зимний салат сделаем, покушаем. А когда ты пиццу будешь готовить? Скоро. Мама, не, гирлянду надо, что-то пустая, Мама. мне кажется, да, сюда, гирлянду надо. По-любому. Не, елка, конечно, хорошая попалась. Как будто снег. Как будто снег, да. Попалась. Амина уже фоткается. Не, надо это, платьишко красивое одеть, потом Ой, фоткаться. Что, фоткаться хотите? Нет? А я ну, давай не сейчас попозже. Надо поднести мусор убрать. Буду. Буду. Ты отла будешь? Сюда. Yeah. Ну, да, конечно, ты одна будешь да. Платье попозже, мама убираться будет uh -huh. Ладно Сейчас uh -huh. еще гирлянду надо, зеленую елку вытащить uh -huh. Зеленую елку будете Зеленую елку будете украшать? Зеленую, да, да? Uh -huh. Амина будет? Там разноцветные игрушки Красный, зеленый, голубые, розовые. Мама, Нет, сюда больше не надо игрушек. Здесь достаточно и белый, мама, синий мама, больше. Не Какие? Амина сейчас упадет. Там не надо вокруг бегать. Мама. мама. Мы тебе зеленую елку поставим, там будешь бегать вокруг. Ладно, а то это упадет большая. Она поменьше зеленая. Мама. Все, теперь всем пока-пока.